Ну что, друзья всем привет сегодня речь у нас пойдет уже о бирпи xmr литр 13 года хотел бы вообще в целом пробежаться на что стоит посмотреть э, при покупке этого квадроцикла то есть при первичном осмотре потому что глобально вы в любом случае ничего не узнаете то есть э, в данном случае можно использовать программу бац но если у вас ее нету и это действительно достаточно проблема большая чтобы приехать с бацами и посмотреть технику вот но тем не менее есть определенный специалист, который предлагает свои услуги по БАЦУ, вы можете им воспользоваться. Все-таки это достаточно техника дорогая, и я бы рекомендовал все-таки воспользоваться. Ну что, погнали. На что стоит вообще в первую очередь обращать внимание. Естественно, это мы должны смотреть на узлы, в состоянии их. В каком состоянии они должны быть. Очень часто продавцы нечестные скручивают пробег и занижают. Вот смотрите, вот на таком пробеге 2300, вот вы видите в каком состоянии гранаты в таком состоянии гранаты и кулаки соответственно рычаги а, вот эти элементы то есть гранат и все общее целое то есть пример я видел квадроцикл с пробегами 5000 километров там уже все ржавое то есть в таком состоянии должно быть он может быть легкого загара мотор это нормально извините меня по грязи ездите Далее смотрим состояние других узлов, то есть вот эти болты часто бывают, прям такие видно, ржавые, здесь они в достаточно нормальном состоянии. Да, их могут заменить, но я в целом говорю смотреть на все. То есть основные вот гранаты, да, их тоже могут заменить, но в целом, говорю, смотреть в общем на все. То есть состояние кулаков, приводов всяких разных болтов, ржавых. При том, что есть такие болты, которые имеют заводскую насечку, и которые тоже можно видеть вот, в виде вот таких болтов. Это именно заводская краска, окраска краска, которую стоит все-таки смотреть. Далее, что чем пробежимся. Особо я бы в целом хотел обратить внимание, это на вот этот узел. Достаточно проблемный узел, блин, не могу поймать его. Вот попробую смотрите здесь видно что еще стоит заводская граната Ой, извини пожалуйста крестовина Все на черного цвета сам по себе видите в каком состоянии находится редуктор вот эти элементы в первую очередь нужно проверять и смотреть их состояние также вот видно что здесь простой обыкновенный легкий загар у квадрика вот сам задний редуктор достаточно проблемная вещь которую все знают а, вот собственно сами крестовины вот. на них стоит очень обращать внимание Wie правило они потом становятся цвета белого ну, такого цвета металла назовем его вот и значит они меняные но опять знаете как бы в целом можно сказать о том что по разному эксплуатируются в разных условиях и они могут просто крестовины без быстро умирать но если вы в целом будете смотреть если человек владелец то есть смотрел за состоянием узлов, то проблем в этом вообще никаких нету. Вот, пожалуйста, вот на пробеге 2300 в таком состоянии передний кардан. То есть он не ржавый, он никакой. Это вот свидетельствует, а, знаете, как правильно сказать, пробег соответствует заявленному в целом. Но вот по пластику здесь есть недочеты, но извините, вот я, например, сейчас прокатился по лесу, вот много такого кустарника через который ты едешь это все царапается поэтому все эти вещи которые вы видите в целом я бы сказал на них во вторично стоит обратить внимание все-таки пластик вы можете заклеить пленкой обтянуть покрасить там что угодно с ним можно сделать но в целом как бы вот на эти элементы смотреть стоит далее чтобы на что хотел обратить внимание смотрите обязательно на радиатор то есть в каком состоянии радиатор то есть вот здесь видно, что он не коричневый. То есть здесь человек видно, что не плавал. Так бы в целом смотрите состояние болтов на колесных. А сколько действительно также это соответствует всему. Смотрите, потом дальше по механике проверяйте абсолютно все реально. Просто трясите квадрик. Потому что вот надо все смотреть. Не стесняйтесь, берите с собой домкрат берите, поднимайте его, смотрите. Рычаги задние, которые маятниковые, в них очень часто умирают подшипники Но это все копейки стоит, реально просто работа будет дорого стоить Вот в целом как бы так на все смотреть Задние подшипники, они вазовские То есть предмет торга не очень сильно большой будет В целом вообще в первую очередь я хотел бы сказать на то, что Важные узлы это есть на мотор, редуктор, коробка Смотрите опять же как включается коробка, насколько... Четкая передача переключается во время заведенным, то есть никаких хрустиков не было. И четенько она переключалась. Это очень важные моменты. Далее, не стесняйтесь, снимайте вот эти элементы, смотрите состояние фильтра, ой, состояние там, также фильтр, который идет на ведомый шкив. Ой, на шкив, вообще на, вариа на вариатор охлаждения. Дальше не забывайте смотреть на фильтр воздушный, в котором в каком он состоянии, требует ли он замета Это все предметы вашего торга. Вот, в которую вы можете торгануться с владельцем. Не стесняйтесь смотреть за состояние масла. А это все-таки тоже такой достаточно, я бы сказал, элемент, чтобы понять, в каком состоянии там что вообще находится. Вот видите, такое масло, как слеза. Ну, масло вещь такая, за которым постоянно нужно следить, смотреть, что чего и как. В целом вот примерно вот вот как бы так, да, вот Ну, опять же я хочу особо сильно отметить квадрик уже эксплуатировался он не новый нужно сделать некоторые погрешности но э, смотрите на самые дорогие узлы на которые э, вам придется ремонтировать и вкладывать деньги потому что все очень основное дорогое на них стоит там моторы коробки редуктора переборка это все деньги стоит если вы это делаете своими собственными руками вы потратите только время ну и соответственно стоимость на запчастей Поэтому вообще при выборе более детально смотрите на все. Абсолютно на все. И рекомендую, конечно, воспользоваться программой БАЦ при выборе квадрика. Опять же, по мотору что можно? Вот важный момент. По мотору что можно понять? Если вы понимаете, если вы хороший моторист, движки двигатель, смотрите а... натяжители цепи. Натяжители цепи по состоянию можно посмотреть по... на... На... на моторе. Немножечко выкручивая, вы поймете, в каком состоянии цепи. И в данном случае вы можете примерно сопоставить, соответствует ли пробег заявленному. Но говорю, опять же, в целом, если смотреть на все узлы, которые вот я вот примерно показал, вы увидите, насколько действительно это соответствует тому, что заявляет продавец. Повторюсь, это вот на пробеге 2-300 вот такое состояние. То есть вот такое состояние 2-300. Оно в очень хорошем состоянии все здесь. Вот. Но если мы говорим про пластик, ой, про элементы, которые, допустим, от веток царапается, то оно будет в таком состоянии. Вот в таком будет состоянии. От этого никуда не деться. От этого никуда не деться. Также здесь, допустим, квадрик находится с И действительно, очень классная, Кому-то нравится, кому-то нет. Я пока доволен ей. Проверяйте работоспособность во всех режимах подвески. Также, когда квадрик обязательно заводите, забирайте, покупайте. Обязательно прогревайте его до состояния срабатывания вентилятора. И не стесняйтесь попробовать прокатиться хотя бы даже вторым номером. А вас владелец этого продавающего квадроцикла первым номером. Обязательно попробуйте, как включается передача, как ускоряется, не выбивает ли передач. Это все элементы важные. Ребят, ну в целом постарался какие-то вещи при выборе него подсказать, посмотреть. В целом, смотрите, выбирайте, желаю вам удачи в покупке. Не покупайте хлам, потому что вы в попытках быстрее купить-купить. Хлам, и вы потом просто ну, потеряете много кучи денег на него. Ну что, ребята, пожелаю вам выбирать только самую лучшую технику. Не берите хламедиос, ищите, ждите, выбирайте. Техника не самая последняя на рынке, они еще появляются и будут появляться. Поэтому не переживайте, если квадроцикл хороший ушел, просто ждите и смотрите. Они в любом случае будут появляться на рынке, это неизбежно. Что, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы видеть видео. В принципе, вам не сложно, а мне приятно будет. Всем пока, берегите себя.